Женщина спрашивала, Андрей Андреевич, каким образом можно отключиться от энергетического влияния как сделать так, чтобы энергетическое влияние перестало на меня действовать и так далее. Сразу же хочу вам сказать, любое энергетическое влияние возможно на человека, но только лишь до того времени, пока он этого боится и считает это очень важным для себя. В случае, если человек относится к этому пофигистически, я извиняюсь за такое принципиально простое ругательное слово, то это перестает на него действовать. Невозможно энергетически воздействовать на человека, как правило, невозможно воздействовать энергетически на человека, который не боится и который относится к этому с, абсолютной, с абсолютным бесстрашием, абсолютно игнорируя любое зло. Человек, который игнорирует любое энергетическое воздействие, на него воздействовать невозможно. Именно поэтому очень часто предварительным является внушение человеку, что на него будут воздействовать объяснение, толкования, что это будет на тебя происходить. Обычно кто-то это навязывает в виде идеи и так далее. Именно поэтому я всегда считаю, что игнорирование того что на вас можно воздействовать является одной из самых мощных защит которые человек может себе поставить может ли человек имея определенные виды энергии влиять на других людей да такое тоже существует но обычно это делается уже за большие деньги делается это для очень богатых людей и Миссии там, ну или задачи ставятся совсем, совершенно другие, то есть если это обычный человек, если никто не заплатил, то никто специально воздействовать не будет, а если и будет специально воздействовать, то воздействие возможно, если это человек запуган, боится, хочет защититься, на него воздействие будет действовать.